Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Хотите сегодня посмотреть на одну стилевую винтажную крутую гитару? Вот же она, Корт D8LB. Пока не забыл, сразу хочу сказать, в комплекте с гитарой идет еще крутой твердый плотный чехол. Звоните скорее, разлетаются как горячие пирожки. Видали что? Спросите вы меня, в чем же особенность этой гитары, а я вам сейчас и расскажу. Гитара полностью изготовлена из массива. В серии Gold производитель применяет технологию искусственного состаривания древесины. Эта технология применяется к верхней деке. Со временем... Когда массив у нас усыхает, он становится более динамичным, более глубоким. Но здесь компания решила пойти вперед и сделала это сразу. К этой гитаре еще применена технология ультрафиолетовое покрытие. Это крутая технология, которая защищает нашу гитару от царапин. Из чего же изготовлен данный инструмент? Верхняя дека изготовлена из массива ели, обечайки и нижняя дека изготовлены из бразильского железного дерева, еще его по-другому называют боливийский палисандр. Гриф изготовлен из красного дерева, накладка на гриф и струнодержатель из черного дерева эбони. Хочу еще дополнить про гриф. Под накладкой грифа установлено два стержня из дерева грецкого ореха, что дает нам еще больше жесткости и стабильности. Посмотрите на эти богатые колки гровер. Прям винтажом пахнет. Порожки гитары изготовлены из костей, что обеспечивает нам лучшее резонирование струн с корпусом. Инструмент очень красивый, фактура дерева прикольная, ну в руках приятно держать его, хочется смотреть на него долго, не отрываясь. Как пишут нам в комментариях, при выборе гитары самое главное это окантовка. Такое сочетание древесины с модными технологическими фишками дает богатый громкий и плотный звук. Но вот как мне кажется, стоит немножко опустить струны, и эта гитара раскроется еще больше. Профиль грифа достаточно толстый, но все-таки играть на нем удобно. Знаете, такой весистый, можно прямо облокотить на него руку, прям повесить. И пошел переборчиком. По звучанию инструмент хорошо сбалансирован, с такой яркой нижней серединой подойдет абсолютно для любых типов музыки. Еще больше интересных и познавательных роликов вы найдете на нашем канале. Подписывайтесь на нас, жмите колокольчик, ставьте лайки, ищите нас в соцсетях. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока!